алейкуму Ассаляму алейкум Сегодня мы пройдем Новую букву Буква ТО Буква то, ТО ТО Буква ТО Итак, буква ТО ТО соединяется влево и вправо ТО ТЫ ТУ Твердая буква Раньше мы проходили буква то Мягкая была, а сейчас Буква ТО Твердая ТО ТО то ты ту посмотрим как пишется буква то буква то пишется сверху сначала палочка пишется раз сверху вниз потом вот такое вот закругление как у буквы сад и так это буква то еще раз томатым томатым то матым. В этом слове две буквы То. Сейчас мы посмотрим, как она пишется. Это слово. Итак, то, то пишется вот таким вот образом. Запомнили. Так, смотрим. То с фатхай. То с фатхой, то. Толиб. Толиб. К примеру, вот толиб студент. Толиб. Толиб. Студент, то с фатхой то, то либо то либо так дальше то с кесрой ты, ты, ты, ты, ты, твердое ты, томатым, тым. Смотрите, помидор, томатым. Здесь две буквы то. Первая то с фатхой, вторая буква то с касрой. Томатым. Томатым. Понятно. Томатым. Далее. То с домой ту, ту. Ту птицы. ТУЮР. птицы. Ту, ту птицы. То с сукуном ха и то. Ха и то. Ха-и-то. Эти все буквы вы уже знаете. Ха вы знаете. Алиф вы знаете. Гамзу вы тоже знаете. И то вы теперь уже знаете. Ха-и-то. Ха-и-то. Ха-и-то это стена. Стена. Стена дворца, к примеру. Ха-и-тун. Стена. То с суккуном. То. То. Значит, то с фатхой томатым, то, читаем, то с домой, ту, ту юр, птицы, ту юр, ту юр. И то с кесрой, ты, тома, ты, ты, тым, томатым, томатым. То с кесрой ты, то с фатхой то, то ты, то с сукуном то, то. И то с домой ту, то ты, ту, то. Сирота, например, сирота, то, например, сырота, то. Сырота, сыроталь мустеки. Вот в слове ⁇ сырото ⁇ там буква ⁇ то ⁇ Там не, слово, не мягкая буква ⁇ та ⁇ а твердая ⁇ то ⁇ Соединяется, как я сказал, влево и вправо. Влево и вправо буква ⁇ то ⁇ соединяется. Поэтому сложностей здесь никаких нету. Смотрим. Вот так. Вправо и влево. Вправо и влево. Что же получается? Буква ТО в середине слова. Вправо дало соединение. И влево дало соединение. Все, принимает. Так, в начале слова посмотрим. Буква ТО в начале слова. Буква ТО в серединке слова. И буква ТО в конце слова. Еще раз повторяю. Буква ТО. Самостоятельная, буква ТО в серединке слова, буква ТО в конце слова и буква ТО в начале слова. Баракаллаху фикум Ваджазакум Аллаху Хайран, Хайраль джаза, Субханака Аллаху Маубихамдик, Ашхаду Алла иллаха Илля Анта, Астагфирука, Ватубу илейка